Всем привет! С вами Олег Факеев. И я представляю вам третью заключительную часть э, видео о Московском марафоне, о его дистанции 10 километров. В ней вы видите, как я бежал, как мне это давалось. Э, все комментарии честные, дублей не было. И честно вам скажу, когда э, бежишь и снимаешь, э, нет возможности придумать красивые фразы, как бы это там красиво звучало. То есть все, что у тебя есть в этот момент эмоционально, все то и выплескиваешь. Поэтому это абсолютно честное повествование о том, как неподготовленному человеку бежится 10 километров. Ну, забегая вперед, скажу, что результат у меня был неплохой, но огромное количество людей пробежало быстрее, чем я, мне есть над чем работать. Если вы хотите присмотреться тому, что это такое пробежать 10 километров, как это выглядит, как нас поддерживали, кто бежит, вы поймете, что возраст не помеха. Главное, чтобы у тебя были силы, чтобы у тебя было желание. И ты нашел себе силы, это желание осуществить. И делайте маленькие победы над собой. И ваши маленькие победы когда-нибудь превратятся в большое и значимое событие. Эту медальку и свою маленькую победу в этом забеге я посвящаю моей маме. Она сейчас, к сожалению, болеет, и... Если хоть как-то часть моего здоровья и бодрости может ей передаться, то пусть это произойдет. Мама, это для тебя. Люблю тебя, целую, выздоравливаю. Вот мой кластер Д. Это буковка, вот здесь вот ее видно, да. Она означает, с какой скоростью я бегу. Это далеко не первая, потому что первое, но и не последнее. Ну а что, пора к финишу. Старт, старт, старт. Старту. На старт, на старт. We're gonna make it Сейчас, эй, Дмитрий, эй, Дмитрий, Олег Кричадей, вот они, вот эй, их эй, А вы зачем бежите вообще? А, проверить себя, посмотреть, насколько мы улучшили свои показатели. А первый раз? Нет, десятка. Ну, мы раньше 20 бегали на другом соревновании. Вот, а здесь 20 километров нет, здесь я здесь. Вы на скорость уже здесь, да? Или Пусть как? Я попробую на скорость. Да. Понятно. Ну вот так вот. И я один себя проверяю. Мы стоим. Ну вот. Задвигали, задвигались, задвигались. Распределились Будьте внимательны к своему здоровью и к соседу, <социт> которые в на домини спутники двигается. Следующая фишка. Стартак групповой. Мы идем. Как Китен, наградить. На самом Привет, а что волшебство? <звы> <Отряд. звы> Больше позитива. по всего лишь 42 километра, 125 метра. Наверное, как-то как до дачи мешков дойти или добежать. <звы> Где-то там мой, будет стартовая зона, когда по номеру будет отсечка старта. Часики, часики. Ваша просьба аккуратненько, не мешаем друг другу. Ваша безопасность и здоровье прежде всего. Будьте внимательны к себе и к соседу слева, слева справа, справа спереди, сзади. Привет. Вот тут. Блин, отсики. Сама скажешь, бежит все. Это у меня сразу фильм «Джентльмены удачи», я вам вспоминаю. Поступили Все, давайте, настраивайтесь уже, настраивайтесь. Интересно, самые веселые те, кто бегут на бег -спутник на десяточку или на 42-195? 42, окей. Так, у нас такой кресер, привет. И еще раз для вас будьте внимательны, осторожно. Стартуем, напомню, что ваше личное время только после пересечения парки. Старта. Да, Поэтому да. не платишь. Привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет. Привет. привет. Все, старт. Побежали. Потихонечку скорость увеличивается, пробка рассасывается, кто-то уже обгоняет основную массу. Онлайн. Достаться. Нет, не онлайн, но в ютубе можно будет найти ФОК 26.01. Посмотрите себя Давно бегайте. Три года Три года Три месяца Марафон? Нет, 5. десятка 10. Десятка Ну вот, коллега <соценно> По забегам Какие планы на забег? Ну... Есть? Я десятку... О, <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> знакомый <соценно> встречается, Найд Я десятку последний раз бегал на ваш броске в институте <соценно> Поэтому вот на день города пробежал восьмерку, думаю, теперь десятку надо. Ага. От восемь до сети, как между первой-второй. Ага. Перерывчик небольшой. Вот так вот. Там как получится. Фильмы а бегут с музыкой. Строить жить помогает. Милиция охраняет. А какой темп сейчас? У вас нет здесь компьютер? У меня нет компьютера. А у меня да, просто да. время. Но от старта три минуты прошло. То есть очень слабенький. Ой, мы сколько там, полкилометра пробежали, наверное. Я вообще думал, да это 55 час. Вот. Если пробегут то нормально. <связываем> Легко узнаваем, откуда бегут. Ко... Прикольные костюмчики. Как бы он выглядел наш шлака А наш шлак бы выглядел вот так вот. Я бы сказал, не чуть не хуже, а даже лучше. Аня в панике бежит. А сейчас мы сделаем рекламу этого аппарата Sony TX30. Тот коллега в забегу. Кирилл, да. марафонец. О, круто. Интересуется. Интерес... У меня марафонец интересуется. моей камерой, Это вообще. Я и сияю, как медный самовар. Да. Хорошая камера. Все забеги с ран-клубом. А, забег благотворительный. День ага. города. И этот марафон снят камерой. Соня. Ага. Смотрите на канале YouTube FOG 2501 Фог как Фок. лягушка, да? Три буквы. Дело не в возрасте, дело в своем стремлении пробежать дистанцию. Ай, Кто нажал, кто? Вот, Кирилл, покажи, часы. Я тоже могу проконсультировать. Да, Гармин, только я по телефону. Как раз думаю про... добега очень важен правильный темп. И вот, сейчас частности, Гармин показывает время текущее. Текущая, дистанцию и скорость. Средний пейс. Да, Причем, что хорошо, тут четыре экрана сменных. На каждом из них 4 окошка, они все настраивают, то есть можно сделать 4, можно 1, 2, 3, от 1 до 4, и порядка 30 характеристик, начинают калории, время, среднее время, там, текущее время за километр, ну, 30 Шикар, характеристик, да? и в каждом окошке, вот понимаете, так, на второе окно у меня, это виртуальный партнер, тоже классная вещь, задаешь параметры, а, и показываешь, отстаешь, да, и он показывает, быстрее он мне бежит, или отстает. Это шикарно, да. Они, да. Ну, есть, как бы, может быть, с шариком свой собственный. Что плохо, он не останавливается, в туалет не ходит, не кушает. Да. Ему я, сложно догнать. У всех минусы. Ну, в целом, я очень доволен. <свист> ну, прямо как в рекламе, Мася. <свист> я <свист> хочу эти часы гармина. Только с ними я смогу пробежать марафонскую дистанцию. <свист> <Только> <свист> без них, <свист> без них это все бессмысленно. Вот трешечка. А, вот, три километра. 3 километра, 17 минут. Вот, точка, точно, точно, надо пищи Опять 33. 17 минут, 5. Так, снимаюсь. Темп 5.33. Думаю, что он нормальный на десятку для меня. То есть я должен за 53 минут пробежать. Ну, нормально. Плюс есть датчик велосипедный. Вот педаль вешает. Ну, что можно сказать по первым 3 километрам? Я их не заметил, потому что пробежал за 17 минут. А с ранглубом бегали за 14-15. Вот, но... Впереди еще два километра и дальше легко половина дистанции нас поддерживает, ну, по Группа поддержки. Есть на метро, можно сесть на красные доехать до парка культуры. нам подсказывает, как можно с оптимизировать затраты на эту дистанцию. Здесь близко станция метро. Как раз успеешь за счет этого времени. 48 рублей. За 48 рублей можно пробежать дистанцию быстрее, оптимизировать Ребята оказывается, помощь, А, вот пошло Ну, марафонские марафонской дистанции, что мне нравится, расположение трассы. В том году вот это ощущение масштаба просто поражал Выбегаешь с бульварного кольца на Тверскую, широченная улица, впереди, перед тобой, Кремль с горки. Все перекрыто, одни бегуны, просто невероятное впечатление. Ощущение супер классное. Бежали по-тверскому, по Тверской. В Кремль Путину. Кремлевские набережная. Бульварное кольцо. Трасса просто супер. Да, да, меня мотивирует таким макаром к марафону. Да. Часами. Видом а. Кремля. Твое дело раньше был масовским афамиром, по кремлевской набережной. Четыре круга туда-обратно. Ну, интересно, сейчас да. скучно. Да. А здесь уже ты устал, уже сил нет. Ну вот ты выбегаешь на Тверскую, на этот объем. На этот масштаб и силы просто сами берутся, откуда не возьмись. Тем более, сегодня погода обещается быть супер. В том году был дождь. Да, погода сегодня, сегодня очень интересная, хорошая. Сегодня будет, я думаю, еще лучше. Это, наверное, самые юные участники забега. Сейчас мы с ними познакомимся. Так, это у нас Максимка. Максимка это кто? Это я. А, это? А это Маша. А, Максимка плюс Маша. Маша, если с таких лет начинает бегать, я просто ждет феноменальный успех. Так, ну все, Бог, давай, давай, счастливо, счастливо тебе. отдержится Да. Давай, удачи. Да. Напомню. Пустим, вот здесь нас поделили. Я очень переживал, не пропущу ли я поворот на Париж. Но не дай Бог, завернуть на 42 километровую дистанцию, а с нее поворотов левых нет и правых. И пипец тогда, умрешь там где-нибудь в середине дистанции без подготовки. Ох, ну вот, это герои, марафонцы. А здесь желтые цыплята бегут. А вот это да, да. А вот это, забыл, как называется, короче, хочешь за 14-14 побежать. Марафон, беги с этим красным флажком. А, горка! Все. Чтобы не умереть, прекращаем запись. впереди тебя. Думаешь, ёптеть, где ты, парень, ты должен быть впереди, Ну, наверное, не с первого раза. Тяжело в гору бежать. И даже пицца совсем не хочется. Ну, ладно, раз и гору бежим, потом будет легче. И вспоминаем Йохнерста, не думай о трудностях, любуйся тем, что тебя окружает. Солнце, как классно! Это день. Бедные автолюбители. Как им интересно сегодня с мы Но Ну, это просто без гаммедариев. Тут все просто и понятно. Это отсечка. Это что мы пробежали здесь. Я помню. Пункт проката. Маленькая пауза пьем. Это должно быть, на метр пять На нем обещали Воду а, Не попал в кадр да. Ладно Вот она смотрит строители из южных республик. Не знаю, что они нас думают, но точно делают перерыв в работе. Нас поддерживают зрители. Ура, горка, вниз! Сейчас будет легко, сейчас побежим с горки вниз. Одна группа поддержки. Ну надо со всеми поторкаться. Вот такие молодцы. Ну не только я. Но дорос бежит вот любимый адидас. Ну он для марафона, скорее всего. Давай еще. Первый уберди за марафон. По-русски или по-французски? А, по-русски по-французски. Это лучший марафон в мире. А вы из Франции? Да. А почему вы здесь решили пробежать? Потому что мы живем в Москве. Ага, отлично. Молодцы. А по-французски то же самое. Bravo. Я... À courir. Спасибо. И я догоняю этого бегуна. Просто позорище. Правда, я снимал, но это достойно уважения и почета. что-то не такая радостная да ох, какой костюмчик вообще просто человек-энопланетянин Морфеус, а, все понятно Матрица Ну что, похоже пора беречь аккумулятор до финиша чуть-чуть осталось Ты джарбю Аня в панике я погонял Видимо пока я пил она в своей панике убежала вперед Почему в панике? Да почему в панике Аня? А меня так друзья называют, это им потом отправлю. Понятно. Чтоб поболели на расстоянии. Понятно, понятно. Удачи вам! Да? Тебе тоже. Ищи себя на канале М -м? ФОК 25.01 в Ютубе. О, а, хорошо. Это к марафону дело не имеет, но вот этот обозначение пешеходного перехода мне очень нравится. Как автомобилист оценивает, что очень заметно. Издалека там, где не регулируем пешеходный переход побольше бы таких было, безопасность на дороге была бы выше. А пешеходы целее. 42 минуты. Начинает сказываться усталость. И я не понимаю. Как раз к 8 пробежали. То ли восьмерку бежал, темпом десятки, то ли десятку бегу, темпом восьмерки. Девчонки, а вам сколько лет? Вот... А тебе сколько? Одиннадцать? А вы откуда? Француженки. француженки? Вау! Смотрите! Русские девчонки! Какие молодые! Молодцы, француженки бегут! 10 километров, да? Да, молодцы! 47 минут! Некоторое время назад нас порадовали, что осталось у километра! Ну, типа одна тренировка с ран-клабом, плевое дело! Значит. Сейчас как бы хочется в час уложиться. Не знаю, что получится. Посмотрим. Ну вот, это уже даже не последняя миля. Это финишная прямая. Я уже вижу финиш. Вряд ли его видно отсюда. Пока есть силы. Коротко. С дыханием все нормально. А вот икроножные мышцы бедра долбает мозг. По поводу того, стоит ли бежать, в принципе, марафон Но поживем, увидим Народ прибавляет Одиндас, привет! привет! метров до финиша. 500 метров. А, собираем силы последние. Кажется, так далеко. Держись, Олег, держись. Чуть-чуть осталось. И рассказывать о том, как проходит второй московский марафон. Много разных точек. Я смотрел на столько карт. Вау. сегодня. И вот для них, конечно же, важнее. Давай, давай, последние метры. Побегом они таским ускоряться. ускорятся. Это специфика подготовки уже и лекаретнической. Олеш, что достался лучше выше, Ну, вау легче пора э, а и... супер на моих 55 молчина о. о все супер Фух. все силы кончились аккумулятор тоже правильно расставил приоритеты на трассе надо чуть-чуть выдохнуть. Человек-амфибия, Морфеус, пробежал. Просто хочется с ним рядом встать. Когда я видел его спину, я понял, если такие люди бегут, то я-то чего, надо бежать. Сейчас нам дадут медальку, награду. А ты где? за все геморройство, которое мы испытали на трассе. Черт последняя, а я ничего, пойду еще в очередь. Поэтому я. Ой, Олег. мне сейчас дадут, да, медальку. медаль. Ура, Оставляем. ура, ура, мне дали медаль. Вот хочешь как спортсмену поцеловать. Сейчас мы получим бутылку поверрейда или воды. Попить. Давай, я сейчас. Видишь, где воду раздают? после финиша туда все идут ну что могу сказать после восьми десятка от восьмерки не сильно отличалась я бы сказал что было даже а, как-то легче бежать по крайней мере до пяти километров мне не хотелось пить а вот это термонакидка которую я не нашел в своем мешке теперь понятно почему мы ее не нашли потому что она нам нужна после финиша Спасибо. Сейчас мы укроемся и согреемся. Так, сейчас вот уже вот все, кто правильно ее использовал. Да. Ну, про одежду и экипировку расскажем чуть позже. Сейчас отопьемся, отдышимся. Я тут радуюсь термонакидки. Она действительно помогает, потому что очень спотел, но Нет, мне тут уже... говорят что накидка 15 сентября 2013 года а а как вы зовут? Смотрите, на Мария Мария Мария с таким зорким взглядом разглядела что нам дали несвежие накидки может даже они используются не знаю у нас это Нет, наверное в прошлый раз их сделали очень много да да да да и нам достались и нам достали да главное что нас спасают спасают да очень кстати очень кстати классно должен сказать потому что я переживал что вот начнет остывать и переохлаждаться тело, а в ней очень комфортно, да? Да, да, да, а, да, да, очень Хорошо. Удобно, да. Ой. А вы откуда? Я родился в Казани, живу в Питере, работаю в Москве. Прикольно. Я родилась а, в Твери, жила в Дубне, работаю учусь в Москве уже давно. Мы уже закончили. Понятно. можно сказать, да, Вот, Москвы вот, начали. самые разные люди бегут в марафон. Самые а, самые разные. Самые разные, да. Я там видел а, двух пенсионеров, Они, один из Чуваши сюда приехал специально Ого. бежать. Французы на трассе бежали, девчонки-французыки молодые, 13-11 лет, китайцы, я не видела этих. Англичане, ну британский флаг, да, у них был растянут по всему телу. Украина. Украина, да. Хорошо раз бежит Украина. Все бегут. Все бегут, и вы бегите тоже. Да-да-да. Бегите-бегите. А тут какой-то флешмоб, раз Сергей, два Сергей, три Сергея кого-то ждут. Три меня Обратите внимание, что у вас тут три Сергея. Что? А, надо, надо. В центр треугольника да, и загадать. Давайте. Как бы мне пробежать 10 километров быстрее 50 минут? Потому что сегодня я за 55 пробежал. Нормально-то, да? Нормально. а что, Отлично. Первый раз после марш-броска в армии. Мне говорят, что я классно пробежал. Вау, здорово. Спасибо, ребят. Давай кухня для тех, кто бегает, но на 42 километра. Тем, кто десятку не положено нам придется самим искать себе еду и питье вот дали бутылочки с водой В традициях после забега надо сообразить на троих или четверых. я так смеюсь конечно но пить очень хочется выпить вы теплым а выпить все-таки хочется Пробежав 10 километров, можно позволить себе и попить, и выпить. Йо, здесь мои знакомые девчонки, благодаря которым я пробежал... Ну может вы не очвокнете за 55 минут? Мак, молодец! Давай я А вы что, кроссовки на забег раздавали? Да, на тем, кто пропишал в езде. В какой саклейка? Какая? Первый с выпьем. Первый саклейка, ваша любимая. Вам должны были накрыть на А, все, я понял. Не, не, я не первый саклейка. Куда мне там? Я думаю, что вы мне за мои видосы должны... Во, что, аккумулятор сел? Пипец. Все лето я заряжал, заряжал друзей своими зажигательными видео. Пришел к девчонкам, они говорят, что медальку у меня не кошерная, нет на ней специального знака. И не дали, и не дали мне кроссовки, да, вот прячу свои лица. Да, ну, но, стыдно, но, стыдно. да, но я, я думаю, что за мои парка. видео должен же Adidas мне подарить крокозоги 41 размера. Ну не прям сейчас, а потом, когда все равно закончится. Завершено тем, что 27 числа мы собираемся все вместе нашей прекрасной компанией Adidas Running Club И идем отмечать это прелестное событие, что наконец-то завершился сезон Беговой Ой, а я 27 Мы все будем бегать, просто всей командой ждем я 27-го буду в Питере Отложите поездку, надо последний день Уже не уже Не, уже все спланировано Я не знаю, там будут бегать или нет, не знаю, будут бегать или нет Вот но там буду. Да, если что, я знаю я я Да, я да. А как вас... На... А, ну через Ранклаб, да, искать вас? Мы Ладно. все там. Мы все в этой банде. Понятно. А сколько там пакет? Да, вот. Так, что... Благодаря этой банде я сегодня пробежал 10 километров. Да. Здравствуйте. Причем красотки а, а не самое главное. А, сейчас, вас. сейчас. Секундочку. А, мне бежать, в принципе, было тяжело, но в последних километрах мой нос задолбали икры и бедра, которые говорили, дурак, куда ты сунулся? Я думал, что я такой один, потому что меня все обгоняли, но я нашел себе Соратника, это Ирина, что она сказала, я больше. Я сказала, что я не больше не хочу бегать. Я жал вчера, на прошлом воскресенье бежала в десятку. Больше не хочу. Никогда больше Ирина не побежит. Нет, а как бы не скоро. Или кроссовки не дали, бутылку не дали, ничего не дали. Такая специальная пластиковая А кому давали? Мне тоже не дали бутылку, мне тоже дали кроссовки. Вот нам там дали кроссовки. Потому что они быстро бежали. Они быстро бежали. А мы любим бегать. Мы с Ириной бежали медленно. Нам еще не дали, мы можем да, так обидеться все... и больше не побежать дайте нам бутылку и кроссовки да, не дали без Дай Дай пейзер. Пейзер. Да. у меня нет, я, я буду вот так вот мы довольны на лобиде да, да, мы довольны на лучше Итак, московский марафон для меня заканчивается, сейчас я пойду в раздевалку. Я получил вот такую медаль, пробежал я за 55.46, но это моя отечка должна прийти смс-ка с точным указанием времени, потому что на этом номере сзади есть такой специальный, я думаю, что видно, вот такой специальный контрольный чип, по которому мы стартовали, финишировали, то есть когда ты пересекал стартовую черту, запускалось время, когда финишировали, время фиксировалось, еще был промежуточный контроль над дистанции, мы пробегали специальный коридор. Но ну, вот смс которая пришла уже с точным временем. Оно 55 минут и 35 секунд. Я нашел на сайте официальные результаты. Выглядит это примерно вот так вот. Вот моя строчка 1953 Первый результат. Для того, чтобы было понятно, я нахожусь на третьей странице. А всего было... Так, этим не зачет, не зачет, не зачет. Ну, практически 3000 участников. И последний пробежал за... Минуту 50. Посмотрим, за сколько пробежали чемпионы. Наверх. вверх. На первом месте. Ахмадеев Ринас 25 лет, Россия Казань, что очень приятно, из моего родного города. И пробежал он за 29 минут 23 секунды. есть я пробежал примерно в два раза хуже, чем чемпион этого забега, но в два раза лучше, чем тот, кто пробежал последним. Участвуйте в этих забегах, и это сопутствует вам удача.